Всем снова здрасте! Это снова вы, это снова я. И сегодня речь у нас пойдет о том, как выбрать нож в подарок, если вы ничего не понимаете в ножах. Поехали. Во-первых, давайте сразу определимся, нужно ли вам дальше продолжать смотреть это видео. Вот две пики точеные. Одна из них Дамаск, вторая Булат. Сможете определить, где какая? Точно. А теперь, внимание, правильный ответ. Вот Дамаск, вот Булат. Едем дальше. Предположите цену вопроса на эти ножи. Ну, хотя бы примерно. Money, money, money. А теперь, внимание, правильный ответ. Цена вот этого ножа около 3000 рублей, цена этого 20. Финальный вопрос. Вот два ножа. Определите, кто из них китайская поделка, а кто официальная версия. Время. А теперь правильный ответ, вот это китайская версия стоимостью около 3000 рублей, а вот это официальная кастомизированная версия ножа Decepticon, цена вопроса 1500 долларов. Хайпанем немножечко. Кстати, многим будет приятно узнать, что это ножи российского производства. Итак, если вы оказались в глубоком шоке от ценообразования или испытали когнитивный диссонанс на моменте правильных ответов, то это видео точно для вас. Поехали. Определимся сразу, заморачиваться с выбором ножа мы будем только для мужиков. Если вам нужен нож для девушки, то вообще не парьте мозг, Берете CRKT Ripple, он есть во всех возможных вариациях. Если нужно для чужой подруги и подешевле, есть с алюминиевой рукояти. Если для своей дорогой, то с бронзовой или со стальной. Ну или можете взять какой-нибудь Kershaw League, он вообще есть во всех цветовых вариациях. А теперь переходим к проблеме выбора ножа для мужчины. Во-первых, если ваш одариваемый давно увлекается ножами, то, поверьте на слово, лучший способ его порадовать – это просто спросить, на какую модель ножа он давным-давно пускает слюни и просто помочь ему деньгами. Поверьте, это лучший способ. Дружище, я дарю тебе нож. Это самозатачивающийся, нержавеющий нож из кованого булада. Лимитированная версия, тут даже серийный номер есть. Видишь, вот 440-й из 500, по-моему. А буква S это специальный ограниченный тираж. Ах, А если отдариваемый ножами не увлекается, но вы свято верите, то, что нож ему станет хорошим подарком, вот тогда начинаем. Разделим мужиков на 4 большие категории. Милитаристы, шпана... Бизнесмены и, хрен поймешь, просто работяги. One ну там я чуть погромче буду говорить. Охотники, военные, сотрудники силовых ведомств, любители пошляться по лесам, выживальщики, все с копом в категорию милитаристы. Офисный планктон от секретаря до топ-менеджмента, разом все бизнесмены. Студенты, вейперы с подворотами, хипари, гопота, всех в шпану. А если человека нельзя идентифицировать на одну из трех категорий по внешнему виду или образу жизни, остается в четвертой, хрен поймешь. Конечно же, это деление очень условное, и всегда между категориями будут пересечения. Поэтому очень прошу, не ждите, что я сделаю выбор за вас. Если ваш одариваемый топ-менеджмент глукойла по жизни увлекается скалолазанием в свободное время и обожает ездить на охоту, Сами думайте, в какую категорию его отнести. Если одариваемый им пациент относится к категории милитаристов, то обязательно присмотритесь к ассортименту ножей с фиксированным клинком от компании Cold Steel, Sog, Кизляр Supreme или просто Кизляр, Mora, Helly и, прости господи, русский булат. А если одариваемый просто умоляет о складном ноже, то для милитаристов выбор очевиден – опинелька. Если ваш милитарист весь из себя такой тактический милитарист, то расшибитесь о стенку, но достаньте ему кофтилы реконтанта. А вот если этот вариант кажется слишком уж дорогим, то присмотритесь к Steel Wheel Sentons или Kizlar Condor 3. Они примерно вот по характеристикам идентичны. Если ваш милитарист больше лесной житель или выживальщик, то ему хорошо подойдет что-нибудь наподобие Моры 2000-ой, Heliharmoni или Грибника от Русского Булата. А вот если монетарист больше ходит по гражданке, цепаните ему Call Steel Voyager, допустим, складной, или Steel Villa Passade, почему бы и нет, то хорошо подойдет City Hunter от Kizliar Supreme. В общем, что-нибудь такое мощненькое, но не шибко здоровое. Если мы имеем дело со шпаной, то тут однозначно сладней и широчайший ассортимент фирм. Это Spider-K, Zero Tolerance, Ontario, Marcer, Becker, Закол, Cold Steel, Cellville, CRKT, Benchmint, Heckler-Koch, Protec и все остальные. В общем, в шпане очень трудно посоветовать что-то конкретное, поэтому тут проще всего отталкиваться от объемов вашего кошелька. Есть бренды подороже, есть бренды подешевле. Мы перечислим основные классические модели. Соответственно, это э, Мелитари от Спайдерка, Крыса от Антарио, э, Блюр от Кершей, 271 от Марсера, 710 от э, Бенчмейда, Тайлайт четверка от Колл Стил. Ну, вот это такая, вы, знаете, основа, а дальше выбирайте сами. С бизнесменами все куда проще, под любой пиджак и строгий casual стиль идеально подойдет Бак 110. Ну или можно познакомиться с ассортиментом складничков фирм William Gennrim, Casta, Casumi, SakeCat, Roxy наконец. А вот если хочется что-нибудь совсем-совсем лакшери, Custom Exclusive, то можно присмотреться к отечественному, как ни странно, производителю. Это Custom на Factory, ребята из World Life Laboratory, ну и мастерская Братья Шагоров, само собой. Ну а если вы до последнего не можете определиться, в какую категорию отнести отдарим а смело берите либо Викторинокс, либо Лизерман. Эти многофункциональнички подойдут людям всех возрастов и всех увлечений. Плюс их можно даже впарить что бизнесменам, что шпане. И запомните, никогда ни при каких условиях не берите подарок на Алиэкспрессе, даже если речь идет о керамбите из Counter-Strike подарок школьнику. Если бюджет очень сильно ограничен, лучше не торопитесь и подкопите немножко деньжат, чтобы взять хорошую вещь от проверенного производителя в порядочном магазине. Поверьте, за такой серьезный подход к подарку вам любой одариваемый по-любому скажет спасибо. Ну и напоследок насчет расхожего заблуждения о том, что ножи не дарят. Дарят, ребят, еще как дарят. Нож – это прекрасный универсальный подарок, с которым практически невозможно прогадать. Вот если не знаешь, что подарить человеку, подари ему нож – это прекраснейший многофункциональный подарок, который ни раз ему пригодится. но ну и поверьте на слово, сколько бы ни было ножей, много их никогда не бывает. На этом на сегодня все. Да пребудут с вами легальные вещи с характером. Счастливо!